А до того до 10 в чат, пожалуйста, как слышно и видно. Будем сейчас э, рассказывать вам про все происходящее, про все нововведения предстоящие. Всех радовать и всем поднимать настроение. Сегодня вообще веселый день, прям. Ай. Не смотрите на мой убитый вид. Я приболел. Прям так хорошо меня сегодня прихватило кто-то сглазил да признавайтесь честно кто из вас это сделал так ну что друзья немножечко коротко об анонсе что мы сегодня будем разбирать я вам сегодня расскажу про ситуацию на бирже да что происходит почему долго продается что это такое я вам расскажу сегодня про то, как мы с этим всем будем справляться. Я вам расскажу, как мы, что мы будем сейчас внедрять на ближайших этапах, какие у нас вот самые ближайшие наработки планируются. Сергей вам расскажет в конце вебинара про новое крутое направление касаемо туристов, туристических путешествий различных. Поэтому сегодня будет действительно много интересных новостей. Вы знаете, что я никогда не молчу о чем-то вот трудном, там каких-то проблемах, препятствиях и так далее. Думаю, вы об этом уже давно в курсе. Поэтому начинать я буду с того, что происходит на бирже. Что я говорил, начиная с декабря. Декабрь, январь и начало февраля. Я всем говорил, ребята, вот пройдет повышение, не надо в первый день выставлять все свои токены на биржу, и ждать что они продадутся за один день большая часть людей вот многие из них сказали да все сказали да но сделали не все многие лидеры ситуацию поняли нормально они помнят что в октябре было то же самое когда у нас первый раз повышалась цена Люди помнят, что там были там, 3-4 дня продавались токены, 5 дней когда-то продавались токены. И все к этому относились нормально, то есть мы этот этап прошли, все в порядке. Я изначально предупреждал, что, ребята, в этот раз 100% будет то же самое. 100% будет то же самое. Это не значит, что вам не нужно выводить, поймите правильно. Это не значит, что вам не нужно выводить. Просто не надо, блин, это делать в первый же день после повышения курса. Ну, нужно понимать, да, что поток заявок будет большим. Человеческий фактор просто, да, вот, и а, многие это просто не услышали, и загрузили биржу прям вот плотничком на очень такую серьезную сумму. Часть этой суммы, а, вот а, многие знают, да, что, как у нас работает биржа, токены вы покупаете либо у других партнеров, либо у компании, а продаете вы их только партнерам понимаете, да, то есть как работает именно биржа. Изредка мы выкупаем, то есть на первых этапах, чтобы помочь. Мы вот последние дни вот у многих а, токены продались, да, то есть поставьте плюсы в чат, у кого токены продались. Думаю, ну немало заявок мы выкупили. А, и вот мы, мы выкупили от себя, потому что видим, что действительно ситуация довольно трудная на бирже, да, и ну решили помогать просто людям, чтобы а, ну, как-то понемножку по, по стабилизировать ситуацию. Да? У кого-то не продалось, это нормально, ребята, то есть мы не можем физически взять, вот вы купили по 0.01 или по 0.02, да, мы сейчас взяли и все выкупили по 0.04, класс, да, было бы вообще, прям сказка, у кого 4 дня висят. Да, то есть у кого а, не продались, ребята, это нормально. Я предупреждал, что в первые дни, как только повысится курс, с этим будет долго. Я понимаю, что круто было, если бы Кабанов деньги печатал просто. И вы такие, хоп, вчера купили по 0.02, завтра все продали по 0.04. И классно всем. Все, сразу сказали спасибо Кабанов, мы пошли, да, до свидания. Многие бы так сделали, я знаю. Но радует то, что есть лидеры, которые у нас действительно идут до последнего. И они правильно подносятся. Вот понимаете, вы, например, сейчас вот в эти дни не поставили, да? Неделю-две подержали, все у вас продалось прекрасно. Понимаете, да, разница? Не обязательно их копить, чтобы в какой-то один день слить. Ясно? То есть вы можете совершенно спокойно, там, через неделю после повышения, две недели после повышения, Выставить или по частям выставлять, и вы будете спокойно все продавать. Все будут спокойно все продавать, все будет прекрасно. Но нет же, блин, находятся ребята, у нас, а, вы знаете, что у нас даже спекулянты появились? У нас появились ребята, которые у вас скупали активные токены, их аккумулировали. И только повышение на сразу все на биржу. Представляете, какие? Даже я не додумался до этого. Я не догадался, что так можно делать. Прикиньте? Они у вас купили а, активные токены вот, по одному, по два цента и только повышение на, на биржу. Прикиньте, как вы, какая схема крутая. Вот, ребят, вам отдельный респект а, за изобретательность. Вы просто гении, серьезно. Вот а, как обмануть систему, вы просто гении. Только вы вот одной вещи не понимаете, что вы этим сами себя обманываете. То есть а, есть два типа людей. Есть люди, которые хотят набить карман здесь и сейчас, и все, им без разницы, что будет с командой, с людьми, с компаниями, им плевать вообще абсолютно. Есть такие люди. И вот, кстати, давайте вопрос я вам задам. Вопрос будет провокационный. Кто в эту компанию пришел только ради денег? Поставьте плюс в чат. Кто в эту компанию пришел только ради денег? Поставьте плюс в чат. Вот просто что, вот вы пришли сюда просто заработать денег, и все. Вот у вас цель, у вас доллар в глазах. Сейчас они же будут писать. А, не, я неправильно вопрос понял, там все такое, смотри. Смотри, сейчас, давайте, ага, ставьте, ставьте. Сейчас. А вот теперь вопрос, кто сюда пришел выстраивать долгосрочный бизнес? Кто сюда пришел формировать что-то глобальное, быть частью чего-то глобального, понимать, что вы своей деятельностью несете что-то большее, чем бабки в этот мир, что вы своей деятельностью несете что-то, блин, вот стоящее по-настоящему, честность, ответственность, порядочность, что вы за вот вы за этим здесь Понимаете, да? И вот сейчас резко вот те, которые первые писали, такие, блин, спалились, черт. Надо быстрее удалять сообщение и писать заново, что я за этим здесь, да? Ой, ребята. Так вот смотрите, в чем разница одних, одних людей от других? Вот это первая категория от второй. Первая категория любыми способами пытается там спекулировать, что-то придумывать, побыстрее набивать свой карман и так далее, и так далее. Понимаете? То есть, и обычно эти люди бегают по 150 компаниям, где-то побыстрее там урвать что-то, как-то там. И они так и живут. Понимаете? То есть, вот это вот для них это нормальная жизнь. А дальше у этих людей в жизни получается. Полная жесть просто. Они понимают потом, что вся их жизнь была пустышкой. Что вот эта вот погоня за деньгами, она ни к чему не приводит. Поверьте мне, если у, вас, если у вас сейчас появится миллион долларов, вот прямо сегодня, вы через год станете, у вас через год будет точно такое же положение, как сейчас. Если у вас сейчас появится миллион долларов, через год у вас будет точно такое же положение, как сейчас. В идеале. Один ну два максимум. Это где-то у 99% людей. Максимум, в лучшем случае, 1% что-то с этим миллионом реально сможет сделать. У остальных будет то же самое, понимаете? Снова будут долги, снова будут кредиты, снова будут проблемы. Все это, это не уходит от того, чтобы, от того, что вы собрали где-то, урвали денежек немножко, понимаете? Это не уходит. Потому что не уходит вот ваше мышление, которое оно и есть на месте. Оно не уходит. Уходит оно только тогда, когда вы эти деньги своим трудом, своим умом зарабатываете, развиваете бизнес, строите команду, прокачиваете лидерские навыки. Вот тогда у вас это будет приходить. Либо вы просто, конечно, там можете быть крупным инвестором, как воя. Да? Кто-то так работает, кто-то работает так. Но, тем не менее, зачастую эти деньги у людей все равно счастье не приносят. Но к чему это я все говорил. А многие, я думаю, обратили внимание, что на сегодня, если вы переводите активные токены другому пользователю, то они становятся неактивными. Это как раз сделано для того, чтобы не было возможности вот таких спекуляций. Это вынужденная мера. Мы вчера сидели, проводили лидерскую планерку, и это единственное, что мы придумали, потому что больше никак. Ну вот реально, никак больше. Людям говоришь, людям объясняешь, ребята, вы все плывете на одном большом корабле. Да, на одном большом. Впереди по-любому будут штормы. Вот хотите вы этого или нет. В любом бизнесе есть проблемы, есть препятствия, есть трудности. Кто об этом знает и понимает это, поставьте пятерку в чат. Кто знает, что в бизнесе всегда, каким бы он ни был, есть трудности, проблемы, препятствия, сложности, незапланированная какая-нибудь хренотень, которая просто из колеи тебя в один момент может выбить. Все же это знают. Так почему вы в чатах удивляетесь так, ребят? Понимаете? То есть к этому вот я, я понимаю, что у вас не было, может быть, информации. Вот сегодняшний вебинар должен послужить для вас вот такой э, осознанностью, да? чтобы вы на это смотрели правильно. Я сегодня буду говорить о своем отношении к вам, да? как к каждому партнеру GMG Holdings. Я об этом уже говорил на, на вебинарах, на мероприятиях и так далее. Сегодня я об этом еще скажу. То есть, вот это то, что касается перевода ДБР, отношения людей, спекуляции и всего остального. Дальше, что касается а, вообще отношения к холдингу в целом. А, есть два типа людей, опять же, у нас. Первый тип людей – это люди, которые с нами до конца, до победного. Я людям всегда говорю, ребята, что бы ни произошло, какие бы ни были сложности, я не брошу GMG Холдингс никогда. Понятно, да? Если вы даже сейчас откроете, а, эту, как она называется, договор оферты, вы там увидите, что там прописано, даже если GMMG Holdings полетит в тар-тарары, весь, полностью, со всеми направлениями и всем, что может быть. Там прописано, что я лично, GMMG Holdings, ну в моем лице, естественно, кто, это, кто этим еще будет заниматься. Обязуюсь в течение года возместить полностью все средства. Я прошу прощения за свой внешний вид, но я лично это обязуюсь сделать. До безубытка людей вывести. Понимаете, да? Мою зону ответственности. Вы приходите сюда, инвестируете средства под огромные проценты, и при этом вы имеете стопроцентную гарантию того, что вы не потеряете. Вы видели хоть одну такую компанию еще? напишите, да или нет. Вы видели вообще хоть одну такую компанию, где бы вам говорили, что, ребята, если все полетит в жопу, то мы вам возместим. Никто так не скажет. Им не нужна эта ответственность, понимаете? А для меня первостепенные люди, для меня всегда первостепенные люди. В прошлой компании, в которой я был просто партнером, лидером, я это показал на деле. Кто знает эту ситуацию, тот знает. Рассказывать я ее повторно не буду. Здесь будет не иначе. И во всей моей жизни будет не иначе. Для меня первостепенным всегда являются люди. Еще раз. И я хочу формировать такую команду в холдинге вообще в целом. Чтобы у всех у нас на уме были люди. Чтобы мы заботились друг о друге. Думали друг о друге создавали вот этот один большой корабль запомните это вот прям вот борис иванович пишет армян также говорил я не знаю про какого армяна ты говоришь но э, армян я не знаю кто это опять же подтверждал ли он свои слова действиями если ты э, сомневаешься в моих действиях ты можешь узнать у людей которые за мной пошли в предыдущей компании в которой я был лидером Узнать, в какую жопу я встрял и из какой жопы я вылез и возместил при этом им все потери. Ты можешь узнать, как я отнесся к людям. Просто у нас очень много людей, которые а, такие, знаешь, скептики, которые говорят, вот там тот тоже говорил, да это тоже говорил, еще что-то. Если ты такого мышления, что ты не допускаешь мысли о том, что есть люди порядочные, то это очень хреново, друг. Это очень хреново просто. Если ты не допускаешь такой мысли, а у нас этот э, костяк людей формируется, понимаешь, люди, которые между собой доверяют друг другу, которые строят общее дело, которые заботятся друг о друге, понимаете? Вот о чем я говорю. И неважно, что будет происходить дальше, неважно, что как как будет. Вот я вам говорю, как бы ни было, каких бы проблем у нас ни было. Неважно в какой сфере, как это будет происходить, я вам сказал, все будет классно в любом случае. Вы знаете, что у меня голова на месте не стоит никогда, она где-то летает вечно. там. Одно направление какое-то, проблемы какие-то, неважно, мы всегда найдем выход, мы всегда найдем что-то еще, сделаем еще что -то. все в порядке. Не переживайте вообще ни о чем, я вам говорю, то есть в любой ситуации мы найдем выход. И самое главное здесь вот как раз быть вместе. Не делать так, чтобы вот мы подходим к шторму, да, например. Такое вот мы с вами уже выяснили, что такое может быть, что мы подойдем к шторму. Это нормально, это бизнес. А в этот момент сидит какая-то скотина просто сзади и отпиливает себе от корабля лодочку, блин. А второй такой посмотрел, блин, ну а что я? Я тоже отпилю. И я отпилю, и я отпилю. И что останется, ребят? Что останется? понимаете но я очень рад тому что у нас действительно люди другие к нам пришли люди честные к нам пришли люди добрые которые готовы вместе идти и вот я вижу что вы пишете в чатах да здесь я вижу что вы пишете в очень, в общих чатах вы всех успокаиваете вы двигаетесь вместе все и вот это офигенный повод для гордости мы собрали людей, которые живут сердцем. И вот это класс. Вот этим я горжусь. Это вот самое крутое, что я когда-либо делал в жизни. Мы собрали людей, которые живут сердцем. Вы не живете с, вот, долларами в глазах. Вы живете сердцем. И вот это круто. И именно это приведет каждого из нас к успеху. Запомните мои слова раз и навсегда. Я отвечаю за все, что происходит лично. Я никуда никогда не пропаду. Даже если я умру, я все равно найду способ все сделать так, чтобы у вас все было круто. Понятно? Все, дальше. Теперь, по планам на февраль, да, то есть по, по, по бирже примерно понятно вопрос. То есть сейчас это все решается. Кстати, по бирже давайте еще немножко более, более детально. Понятно, это все там мотивация, там все такое. Что сейчас по бирже будет происходить? Мы сейчас с лидерами вместе, то есть у людей, с людьми, у которых ранги от М2 и выше, мы сейчас сидим, разбираем все моменты касаемо ДБР, касаемо э, схем, касаемо биржи, касаемо всего. На вопросы сейчас отвечу, немножко потерпите. И э, завтра у нас будет второй лидерский созвон, на котором мы уже четко определим, что и как будет дальше по ДБР. Чтобы вот подобных ситуаций больше вообще не было. Все же хотят, поставьте плюсы в чат, кто хочет, чтобы задержек на бирже, ну вот, прям, не то, чтобы исключить на 100%, но чтобы они были самыми минимальными из возможных. Плюс чат, кто за это. Все, вот мы сейчас вместе с лидерами над этим работаем. Дальше, по планам на начало февраля. В ближайшие пару дней запустится лотерейка. То есть пока, быть может, кто-то еще будет продавать свои токены, вы совершенно спокойно можете поиграть в лотерейку. Я прошу прощения, что может быть я со смехом обо всем об этом говорю, просто я привык относиться проще ко всему. Все вопросы, все решаемо. То есть если мы продолжаем бороться, в любой ситуации все решаемо, никаких проблем никогда не будет. Вот, то есть появится сейчас через пару дней лотерейка поиграть. Дальше. Мы сейчас сделали упор на развитие ДБР по земле. То есть я вижу, что сейчас нужно обязательно сделать так, чтобы различные продукты, различные направления именно запускались по ДБР, да, по токенам. Именно поэтому сайт SBR, на котором вы сможете продавать покупать арендовывать и сдавать все за доброкоин он будет запущен уже прямо в ближайшее время то есть в феврале мы его прям точно запустим на этом мы сейчас делаем упор помимо этого мы сейчас занимаемся разработкой а, платежной системы и приложения помните о чем я говорил то есть собственная платежная система формат до да, perfect money но при этом это будет удобно красиво все сделано и легко пополняться а, далее а, Этой, с этой платежкой вместе будет работать обменник, то есть вам будет сто раз проще. Вы через наш же обменник заводите деньги на нашу же платежную систему и пополняете кабинет. То же самое с выводом на платежную систему через обменник на свою карту. Все через нас. Так, Андрей, по вопросам, пожалуйста, чуть позже. И помимо этого, с платежной системой будет работать еще два приложения. Первое приложение будет для магазинов, да, то есть, чтобы магазин мог подключить оплату в Доброкоине. Второе приложение будет для клиентов. Если магазин скачивает приложение, он вбивает туда все свои товары и услуги э, с ценами, со всем остальным. И, соответственно, вы сможете касанием телефона оплачивать что-то в магазинах, которые будут подключены. Понятно, да? То есть я, я вам говорю о том, на чем сейчас стоит упор, чем мы сейчас занимаемся в первую очередь. Далее, по договору оферты обязательно, многие люди его не изучают, многие люди его не изучают, смотрите, читайте, понимайте, да, то есть людям вы должны уметь донести, показать, вот договор оферты, официальный, юридический, что здесь вас никто не кинет, мы обязуемся отвечать за деньги, которые люди нам несут, так должно быть. Должно быть по чести, по совести. Вот. И а, последний момент. А, поставьте пятерку в чат, пожалуйста, те люди, которые а, а, планировали участвовать в жилищной программе. Вот, кто хочет участвовать в жилищной программе, поставьте пятерку в чат, пожалуйста. Пятерку в чат, кто хочет участвовать в жилищной программе. А теперь я вам Америку открою. Вы в курсе, что оно уже три дня как работает? Регистрация, пополнение, отправка документов, все работает полностью. Вы в курсе, нет? Или вам не до этого пока было? В курсе. Кто-то, наверное, не в курсе по-любому. Александр Никифоров, потом в личку мне напиши, пожалуйста. Я уверен, ну там где-то ВКонтакте, в WhatsApp, по-любому мои контакты есть. Я вижу, что там длинное предложение какое-то, напиши, пожалуйста, в личку потом, ладно. 30-60 сейчас, да, 30-60, 30 тысяч 30 долларов на 60 месяцев. Так что, ребята, вы уже можете заходить туда. Совершенно спокойно. Дальше. Теперь важный момент. Сразу вам говорю, вот, чтобы вы понимали еще раз, кто, кто еще не, не, не очень хорошо меня знает, чтобы вы понимали, какой я человек. Я человек, который всегда старается просчитывать что-то наперед. Всегда. И причем вариант не только один, что ага, я вот сейчас пойду туда, там произойдет так и будет вот так. Нет. Я представляю все возможные варианты, которые могут произойти и сразу придумываю, что с этим всем делать. Есть моменты, которые я могу не учесть, я тоже человек, я, к сожалению, не провидец, не ванга пока во всяком случае, но а, есть моменты, которые я могу не учесть, да, это нормально, я человек, но, естественно, эти моменты я всегда буду исправлять. То есть, что я вам хочу этим сказать. На все ситуации всегда, что бы ни происходило с токеном, с GMG, с чем бы еще ни было. Во-первых, все программы работают раздельно. Это очень важный плюс. Все программы работают раздельно. То есть, если с какой-то программой пойдет проблема, мы сможем ее решить, перекрутить, придумать, сделать. То есть, опять же, что я этим хочу сказать. Всегда есть план Б. Понимаете? А еще есть C, Д, Е, Ф и так далее до самого конца алфавита. Я всегда это просчитываю. Но, естественно, как я вам уже говорил, я не могу просчитать все 100%. И поэтому, если вдруг возникает что-то срочное, непредвиденное, там еще что-то, первое, никогда, ни при каких обстоятельствах не паникуйте. Знаете одно, что пока мы вместе держимся, мы решим любые проблемы, любые вопросы. Вообще все, что угодно. Пока мы держимся вместе, пока мы держим наш одной, один большой корабль, укрепляем его, строим, мы пройдем любой шторм, понимаете? Легко. Вот в чем дело. Вот в чем суть успешного бизнеса. Идти вместе. Хочешь далеко идти, хочешь добиться самых больших результатов, идите вместе. Вот он вариант. Будет сложно, будут проблемы. Будут форс-мажоры. Не избежать этого никогда в бизнесе. Идите дальше вместе и будет вам счастье. Вот в чем суть. Поставьте пятерку в чат, кто меня понимает и поддерживает в этом, пожалуйста. Просто, чтобы я понимал, понимают ли наши люди вообще то, что я пытаюсь донести. Супер. Все. Вот, теперь а, у меня для вас есть еще одна прикольная новость. Я думаю, вам она очень понравится. А, рядом со мной сейчас находится а, так, с прической. Рядом со мной сейчас находится топ-лидер холдинга Сергей Макаров. А, я думаю, все его узнали. Поставьте плюс, кто узнал. А, мы сейчас находимся на острове Бали. А, вот и а, он вам сейчас хочет рассказать об одной интересной новости которая ему самому, я думаю, очень нравится. Сергей, пожалуйста. Да, друзья, всем привет. Давайте, По традиции, если хорошо слышно, ну, думаю, слышно, поставим плюсики. Как вообще ваше настроение? Так, привет, Сергей. Привет, Сергей. Привет, спонсор. Все, отлично. А, я закончу, как говорится, маленьким инсайдам. Многие из вас слышали ранее, что в компании планируется появиться еще одно направление, то есть туристическое направление. В нем а, будут различные программы. Одно из программ таких, мы на данный момент, я и еще рядом сидит моя команда из города Екатеринбурга, а, тестируем на данный момент, как уже Артем заметил, на, можно сказать, сказочном острове Бали. А, то есть Будут Будет отдельный сайт, вот как у нас а, сайт а, GMMG, в принципе, холдинг, да, а, будет, а, у нас уже сейчас есть отдельный сайт с биршей, также отдельный сайт а, с туристическим направлением, где а, отдельно можно будет, вы об этом уже ранее слышали, заказать а, со скидкой различные билеты на ЖД, на авиаперелеты, в том числе и... Вот как раз таки мы ее сейчас тестируем, это а, что-то типа GMMG Travel. А, вы а, сможете выбрать а, какое-либо путешествие вместе с нами, вместе с нашей командой, там оно уже все, собственно, а, входит, ну, так сказать, all-inclusive, то есть вы будете видеть, какие экскурсии вы посетите, в каком отеле будете жить, там питание и так далее, все включено, то есть платится определенная сумма, и вместе с нашей командой вы едете, попадаете в выпуск. У нас сейчас как раз-таки записывается первый первый выпуск со всеми экскурсиями, со всеми достопримечательностями. Мы уже посетили несколько храмов местных, объехали практически весь остров с Совсем скоро у нас будет дайвинг, завтра у нас рафтинг, то есть по реке будем сплавляться, на слонах покатаемся и так далее. Сегодня мы с ребятами впервые встали на доску. Кто есть у меня в моих социальных сетях, наверняка видели фотографии. Так вот, соответственно, если вы точно так же, как я когда-то год назад, чуть больше года назад поверил этому, Молодому человеку, он, кстати, еще и на два года младше меня всего лишь, поверил ему, пошел за ним. Самого вот, я помню самый вот, первый звонок, когда я тебе позвонил, Артем, узнал, увидел просто пост в ВКонтакте о том, что Артем создает что-то глобальное. У меня был кошмарный просто долг и не очень такое, такое положение жизненное. И, собственно... Прошел год, чуть больше, M5 в статус матрицы там уже давно девятая, и я тестирую с Артемом первое направление и сейчас вообще впервые провожу вместе с ним вебинар. Соответственно, ваша задача сейчас поверить не только нам, но и вашим лидерам, тем людям, кто вас позвал, пригласил, предложил этот бизнес, и... Пойти вместе с нами. И все будет лучше всех. Вчера наша вот эта вот новость с GMMG, так сказать, ну, посмотрим, как она будет называться. Шутку назвали, GMMG Travel. Многим лидерам зашла. Вам лично как? Интересно поучаствовать в, в таких же роликах, в таких же ну, на, на часовых роликах? На YouTube думаю, будет отдельный вебинар. Кому было бы интересно, кто бы по, поучаствовал уже в следующем выпуске, который, кстати, планируется уже где-то примерно через два месяца будет набор. Увидите все это, следите. Вот, кто бы хотел, давайте семерочку в чат. С кем мы следующий, на, на следующий либо остров, либо следующую в другую страну полетим? Кажется, места триста надо будет бронировать. Все 500 человек сейчас семерок понаставят. Нам просто надо будет 4 самолета арендовать полностью. Боинга 737 Сразу с надписью GMMG. Да, с надписью. Нам... Красить их в черный цвет за, за черно-золотой логотип GMMG. Все как надо. Все, срочно покупаем Боинги. Да, надо Боинги купить. Сын. Надо Сандре позвонить, он знает, где тут Боинги продается по-любому. Он все, вообще все знает. Ребят, вы знаете, что у нас за гид тут был? А человек, кто он по нации? Индонезиец, по-моему, или болеец? Болеец, кажется. А он знает штук, наверное, 6 или 7 языков. Он свободно вообще разговаривает по-русски. Он постоянно, блин, поет песни всякие, катюши, гимны, что он только не поет. Он знает песен русских больше, чем я. Я себя таким вот просто, блин, не знаю, каким-то не, не этим, не патриотом почувствовал. И... Самое интересное, что этот человек действительно вот вообще просто на этом острове знает все Вот классный мужик такой прям С кем в следующий раз на Бали прилетим, я вас обязательно познакомлю, очень крутой гид Ну и в планах GMMG как раз-таки находить таких вот местных гидов, которые разговаривают на русском языке Я думаю, если будут из других стран, это будут отдельные наверняка гиды У нас же не только русскоговорящие Партнера. Соответственно, в других странах точно также будем находить человека, который также расскажет за свою страну. Алексей нужно. пишет, его в команду нужно. А, ребят, прикол был, а, его почти подписали, вот прям почти. Ему уже удочку закинули, рассказали немножко быть да, В общем, ну Сергей его подпишет скоро, все нормально. Мы идем к этому. А теперь а, в завершении вопрос каждому из вас. Вот каждому из вас, вот конкретно ты, ты тот человек, который сидит за той стороной экрана, задай себе вопрос, это будет риторический вопрос, а ты свободный человек, что в моем понимании свободный человек, это взять и принять решение за 1 два, максимум три дня купить билет в любой абсолютно в любую абсолютно точку земного шара и рвануть вместе с нами. Вот то же самое, что и сделал я, то же самое, что и сделала моя команда из Екатеринбурга. Вот вы свободный человек, кому-то мешает, ну, не хватает денег, кому-то не хватает времени. Вот многие из вас пишут, нет, так, быть может, уже пора что-то сделать, пора включаться. Да, в этом плане, друзья, смотрите, в этом плане будет следующая фишка. Все путешествия вот подобного характера будут публиковаться заранее, то есть где-то за месяц-два, ну, там, за месяц-полтора, наверное, два месяца, может быть, даже три месяца. Мы будем говорить, куда, куда мы летим, то есть мы будем формировать чаты и так далее, в этом все будет нормально, вам будет в этом плане удобно. А, но опять же, кому это нравится, кому, кому это интересно. Я просто знаю людей, вот а, у меня есть один очень хороший друг а, из а, моей республики, из Адыгеи. А, и вы знаете, вот я когда ему говорю, Беслан говорю, ты а, когда-нибудь куда-нибудь хочешь полететь? Он говорит, да ну нафиг, куда я полетел? Вот, а он очень да, такой влиятельный человек в республике, он много кого знает, очень много с кем дружит. Он говорит, да ну куда я поеду, ты что, я туда поеду, никто меня не знает, никому я там не нужен. Тут мне хорошо, спокойно, тепло. Есть такие люди, которым просто это не надо. Но а, расширение зоны комфорта – это всегда полезно для вашего развития. Если вы действительно хотите… Как-то прокачать себя, получить новые впечатления, то вам однозначно сюда. Объясню почему. Вот как правильно Сергей заметил, у вас будет полная программа. То есть вы просто покупаете билеты туда и обратно, а все, что будет происходить здесь, уже будет включено. Экскурсии, мероприятия, гиды, все виды отдыха, все, мероп... все события, тусовки, все абсолютно будет происходить здесь в очень крутом поэтому а, вам будет это интересно просто я такое мероприятие сам посетил первый раз в декабре я слетал в африку с крутыми предпринимателями и для меня это было просто знаете открытием. для меня это было чем-то просто сумасшедшим вообще вот поэтому я уверен что каждому из вас это действительно будет полезно вот ну еще что есть что дополнить Сергей? ну на самом деле многие будут ломаться думать Вот, расскажи как, как я первый день ломался. Да, Сергей тоже очень ломался. Я говорю полетели, он говорит, да, ну у меня там надо токены подождать, пока вырастут, продавать жалко сейчас до повышения, я лучше покоплю еще. Вот я говорю Серег, вот ты сейчас не полетишь, блин, а потом будешь смотреть мои истории и локти кусать. И он полетел. Мы полетели, да? Да, все полетели, ребята, всей компании. Но вот есть тут один человечек, и все в этой комнате, которые люди здесь сидят, именно не в вебинарной, а вот в реальной комнате. Они все знают, как его зовут. Его зовут Витя! Витя не полетел! Витя не полетел! Вон он пишет: Я кусаю. Вот, видите? Витя не полетел! Знаете почему? Потому что Витя.. Витя, вот, да, вот, ну, в общем, что, друзья, Витя, трудяшка, ага, все, песня пошла. Ребят, я здесь работаю, блин, больше, чем дома, серьезно, вот просто вы не представляете, как много я здесь делаю, это вообще, я думал, я прилечу и отдохну хотя бы неделю, Хотя бы три дня, блин, хрен, М -м. каждый день я просто вкалываю, ну реально, просто что-то придумываем, генерируем, создаем, ТЗ, задания, новые решения, еще что-то, то есть, ну, получается так, что это уже стало моим стилем жизни, и все, то есть я уже работаю, отдыхаю нормально, вот, ну и что еще напоследок сказать, друзья, во-первых, сейчас можем, можете пока писать свои вопросы, да, то есть, если есть ко мне какие-то вопросы, или, может быть, к Сергею, напишите, что там вопрос к Сергею такой-то, или вопрос Артему такой-то. Вот. И я пока вам расскажу еще раз следующее. Любая ситуация, происходящая в GMG Holdings, не должна никого вовлекать в панику. Самое главное, я понимаю, что некоторые бабушки вложили последние деньги. Я сам много раз вкладывал последние деньги. И при этом у меня не было никаких гарантий, я прогорал. У вас они есть. Что вы свои деньги точно не потеряете. Ни при каких обстоятельствах. Второй момент. Могут люди там, кредиты не закрытые, еще что-то. Ситуаций всегда бывает масса. да? Всегда нужно просто напрягаться чуть-чуть. Понимаете? Если что-то происходит, заведите в матрицу людей. Подключите, вот вам моментальные деньги, например. Да? А мы со своей стороны, я в этот момент со своей стороны займусь тем, чтобы токены продавались максимально быстро. Мы сделаем так, чтобы это реально работало быстрее. Понимаете, да? То есть мы сейчас всей командой вместе со всеми лидерами над этим работаем. Придумываем варианты, за счет которых задержек больше не будет. Да? Так. Теперь по вопросам. По России будут туры? Возможно. Возможно. детьми тоже, вроде как можно будет. Отдельные лайтовые. Там же будет вся программа Когда, когда в обстор приложения появится. Виктор, когда у нас в обстор приложения появится? Что там нам эти ребята говорят? Так, еще добавите на разный сум, Андрей, на этой неделе по пакетам будут важные, важные обновления. То есть мы сообщим. Максимум, сколько будут продаваться токены, пишет Марго. Смотрите, если а, сейчас люди будут вести себя так же, да, пытаясь набить себе карман, то это будет дольше. То есть это может быть неделя, это может быть и полторы недели. Да? Но обороты у нас позволяют это, естественно, все перекрыть. Важно сейчас просто понимать, как к этому относиться. И нужно, чтобы люди подходили к этому комплексно. Понимаете? Так, вопрос за Адвокэш. Мы сейчас, опять же, работаем над этим, то есть здесь уже от нас не зависит. Мы сейчас достаем необходимые документы, отправляем им, и они уже с нами сотрудничают. Те, которые по российским документам, в феврале уже 100% они будут готовы. Я на январском вебинаре об этом говорил. То есть у нас их тогда еще уже официально полностью приняли, и в феврале они по-любому будут полностью готовы. Так, путешествовать с детьми. Думаю, да, будет можно. Приложение для Apple это у Виктора сейчас узнаем. Так, как можно попасть в группу лидеров, по которой вы говорили, что обсуждаете текущие вопросы. Статус М2. Мы сегодня сделаем рассылку по почте. Проверьте свою почту и папку Спам. Если у вас статус М2, у вас на почте будет ссылка на вход в чат. Так, документы РФ ответил по, по выплатам. Выплаты идут, Алена. Не путайте. Продажи доброкоина и выплаты это разные вещи. Чтобы, опять же, у людей было понимание. Вы немножко путаете. Смотрите, что у нас происходит в плане инвестиций. Я еще в декабре об этом говорил, и в январе говорил. Все инвестиции приходят в токены. Понятно, да? То есть все инвестиции приходят в токены. Эти инвестиции идут в криптовалюту. То есть вы покупаете эти токены либо у людей, которые их продают, либо у компании. Обратная продажа производится не так, то есть не таким же путем. Обратная продажа производится людям, которые их покупают. То есть здесь от нас уже не зависит. Здесь мы, мы работаем только над повышением спроса, над новыми продуктами, над распространением и так далее, и так далее. Но мы работаем именно над людьми, чтобы спрос был на бирже, понимаете? Это то же самое, что если биткоин просто весь сейчас продадут люди, он упадет к черту и спрашивайте а когда будут выплаты по биткоину? То есть это криптовалюта. Так, Алефтина пишет, отдав свои сбережения, успехов вам и дай нам, нам дай бог успехов. Мы справимся, Алефтина, не переживайте, мы справимся. Так, будет ли введена страховка о случае не выпуска человека за границу? То есть, человека оплатил, его тормознули, не пустили, Андрей. Так. Это надо обдумать. Я еще обговорю, то есть эти все нюансы будут обсуждаться с нашим менеджером по туризму. У нас уже есть такой, и там об этом все будем, об этом будем говорить. Алексей пишет, магазин разгрузил бы токен. Смотри, Алексей, здесь в чем а, нюанс? Было бы круто, конечно, но только вот смотри, нам нужно покупать а, что-то за а, реальные деньги и продавать это за токены. То есть это то же самое, что мы бы просто выкупали токены, понимаешь? Только еще не выгоднее, потому что мы будем продавать за дешевле чем рыночная стоимость когда цена будет ровной это будет классно и когда токенов не будет так что у всех их огромное количество вот это будет круто магазин да а сейчас это будет не круто это будет невыгодно запись да, запись будет Вопрос к Я одолжил ДБР, Куда вернется мой долг в активы? Одолжила. Нет, это вернется вам в пассивный. Все переводы возвращаются в пассивный ДБР. Так, подключение сторонних сервисов через API. Это я не знаю. Так, с документами ответил. Адвокэш ответил. Документы ответил. Так, по поводу App Store. они поначалу требовали переподключить их платежную систему с комиссией 30%. Прикиньте, красавчики, говорим, подключите нам приложение наше. Они говорят, ну хорошо, мы согласны, давайте только а, оплата будет через нас, в вашем приложении, то есть не через платежную систему, а через нас. И вы нам будете 30% с каждой оплаты. Давайте. Прикиньте, заводит человек 1000 долларов, 300 долларов на AIU, 10 тысяч, 3000 долларов на... Сволочи, блин. Да, с Perfect Money, конечно, можно без проблем. Используйте обменник через сервис BestChange. Mm. Так, доработать, чтобы при регистрации новичок подтверждал свой номер телефона. Андрей, здесь такое дело, что ну, принудительно мы не имеем права требовать телефон. Да? То есть с регистрациями у некоторых людей будут проблемы. То есть у нас есть действительно люди, не имеющие мобильного телефона. Так, в Казахстане будет семинар? Везде, все, что запланировано по поездкам, обязательно будет. Так, Артем, кто инвалиды, перелеты нормальные? Турчинский будет? Не знаю даже, не скажу точно. Но проконсультируем. У нас будет отдельный консультант по этим вопросам. Пыр кошелек, говорит Вячеслав. У нас своя платежная система скоро и, ну, возможно, если получится, вернем АДВ. Вопрос говорит, когда стоит да, 10.24, какая стоимость минимального пакета? Мы будем постоянно добавлять минимальные, чтобы всем было удобно, да, то чтобы можно было всем купить. Так, нужно не менее 300 человек собрать, чтобы ты приехал на конференцию. Да, не менее 300. Так, до, до сих пор нет продажи. Вчера. Вот кто пишет, ребят, кто вопросы по поводу токенов, просто пересмотрите вебинар сначала в записи, он будет уже очень скоро. Какой взнос в автопрограмму? Автопрограмма еще не запущена, скоро сообщим. Так, после 20, 10 24 будет ли расти курс дальше? У нас два пути там будет, два варианта: либо мы выйдем на а, сторонние биржи, да, либо мы останемся только у себя. И скорее всего мы останем, ну, может быть, мы останемся у себя, может быть, выйдем на биржу. То есть мы посмотрим, как это нам, насколько нам это будет выгодно. Тот и тот вариант. То есть никто не знает, что будет происходить завтра, через год или тем более через два или три. Понимаете, каким будет рынок? Поэтому мы за этим будем постоянно следить. Так, как могу подключить магазины на земле в своем регионе? Запускается сейчас платежная система, через нее запускается два мобильных приложения для магазинов и клиента, и тогда можно будет. Так. А можно сейчас купить, если вы имеете в виду монетку от Андрея Виктория, если вы купите, имеете в виду просто монетку, я думаю, мы их выставим в, в магазине, как первый товар, может так? Кому бы было интересно, а, кстати, можно еще футболки продавать, там, да? у меня были идеи о брендовой одежде вообще GMMG, как вам такое, там, может быть, костюм с какой-нибудь крутой эмблемой, там, я не знаю, ну это просто, пока полет фантазии, то есть ничего конкретного. Так, кредитная линия для сельских жителей. Нет, кредиты мы открывать пока не будем. Дальше у меня есть идея создания собственного банка, вот там мы об этом поработаем. Так, автопрограмма когда, пишет Светлана. Пока точно не скажу это, надо будет еще проконсультироваться. По комиссиям, Евгений, чуть позже ответим по платежке. Ну, думаю, сделаем максимально выгодно для партнеров. Так, можно подешевле продать? Нет, нельзя. Так, по поводу, на, по поводу матриц, это важно лидерам доносить, понимаете, Валентина? То есть важно доносить лидерам, продвигать комплексно. Зашли в инвестиции, потом раз… С этих сумм зашли в матрицы. То есть сделайте для себя сами отдельный, определенный алгоритм. Так, Борис Иванович, что будет с биржей, когда будет 0,8? Мы на этой неделе дадим вам полный ответ вместе с лидерами. Если сделаете свою систему вывода на карту, как оплачивать налог. Алексей, вы сами это должны решать, как вам оплачивать свои налоги. Так, будут ли ваши ставки на спорт, на смарт-контрактах? Да, в этом году мы их сделаем. Так, сигнал, доступен. сигнал. Это вы имеете по, по криптовалюте? Если по криптовалюте, то нет. Так, следующий, в начале или в конце марта? В конце, Руслан. То есть, что она будет, какая-нибудь программа для молодоженов? Думаю, да, Иван, придумаем. Владимир, если рухнет вся крипта, надеюсь, ДБР не пропадет и будет дальше работать. Да, естественно. Так в этом и фишка того, что мы не выходим на внешний рынок, понимаете? То есть так как мы не зависим от внешнего рынка, с нами, ну, нам по барабану, что с ними будет. Рухнут, не рухнут, нам без разницы. Так. Так. Денис пишет по поводу Белоруссии. Напишите, пожалуйста, в чат юридической поддержки. У нас есть специальный, вот прямо окошко на сайте, на главной странице, специальный чат именно юридической поддержки. Вы нажмете, там будет юридическая, техническая. Обратитесь в юридическую поддержку, вам все это объяснят. Это не проблема. Так, как открыть офис в своем городе? Берете, открываете. Когда будет работать биржа реально? Борис, она работает реально. Прям реально некуда вообще. Еще раз пересмотрите вебинар, поймете, о чем речь. Да, за ДБР будет, но чуть позже. Товары именно, которые будут продаваться, да, будут. Дорожная карта, да, будет. Добракой может майнится? Пока нет. Так. Что будет мессенджер? А, это в э, приложении в нашем, когда вы сможете по команде э, рассылать сообщения. Но об этом отдельная история. Так, может вообще не выходить на внешний рынок? Может и не выходить. То есть мы будем смотреть по ситуации, что будет выгоднее. Путешествием можем оплатить в ДБР? На начальном этапе нет. То есть э, мы, скорее всего, будем принимать оплату вот в, по направлениям в ДБР, когда становится рост. Да, чтобы это было стабильно, потому что это будет невыгодно в противном случае. Нужно, чтобы была прям вот стабильная цифра. Вот тогда будет удобно. И тогда мы сможем, например, ну это как вариант, давайте я вам расскажу. То есть представьте, цена токена, например, 10.24, да, стоп. Мы при этом даем возможность продолжать инвестировать и получать n процент именно в токене. То есть цена у него одна и та же, но при этом вы получаете определенный процент а мы токены зарабатываем сами вот компания зарабатывает токены на всех этих направлениях которые работают и мы высчитаем вот сколько компания зарабатывает на этих направлениях и какой реально мы можем процент давать чтобы это все полностью циркулировало, понимаете без каких-либо вообще проблем и вопросов. вот это одна из идей как мы будем двигаться после цены в 1024 один из вариантов так Хорошего качества костюма футболки, естественно. Так, холдинга в первом криптогосударстве. А, не, если вы о Центурионе каком-нибудь, то мне это вообще не интересно. Так, почему на бирже курс BTC? А, за такой курс его хотели купить. То есть люди сами а, только ДБР там восстанавливается конкретный курс. Так, лотерея 1.3, в начале вебинара сказал, два дня. Больжит нет, не заблокирует. Так, по поводу Константин пишет, да. Партнер задал вопрос, если Холдинг купил Доброкоин, то его может купить любой человек, у кого есть деньги, ты понял вопрос любой как бы, человек может зайти ну, конечно любой может купить. купить получается сейчас компания питается только за счет новых партнеров вот анастасия давайте вам вопрос а от чего зависит бизнес другие валютные пары уже появились от чего зависит бизнес вот напишите а, чтобы а, все понимали вот анастасия в первую очередь и все ребята от чего зависит любой бизнес? Будь у вас магазин, торговый центр, я не знаю, спа-салон а, там блин, что автомастерская, что-то еще от спроса, от людей. Не будет клиентов и людей. Все, где ваш бизнес? Ну, блин, ребят, вот а, а, понимаете, в чем проблема у, у сегодняшнего общества? Людям вдолбили. Что если там что-то завязано на людях и клиентах, то это пирамида там или еще какая-нибудь хренотень. Ребят, ну подумайте вы головой, посмотрите вокруг. Если вы по вашим парадигмам вот этим, по вашим установкам в голове смотреть, то все вокруг пирамида. Правительство – пирамида. Любая госструктура – пирамида. У них же отнизу кверху, и если нижние уйдут, то никто же сверху тоже работать не будет. Что, по-вашему, это пирамида, что ли? То есть вы должны понимать, как работает бизнес. Есть, есть реальные пирамиды, да, где вот именно финансовые пирамиды, где просто лишь бы денег собрать побыстрее, там и все. И до свидания, где нет никакой деятельности, нет никаких разработок. Здесь инвестиции в криптовалюту, ребята, понимаете, в нашу криптовалюту, вот в чем разница, понимаете разницу? Все, друзья, я прошу прощения, у меня уже садится голос, я еле, еле могу заканчивать договорить, запись будет, посмотрите, остальные вопросы мы в течение недели еще уточним для всех людей. Теперь, что еще раз я хочу вам напомнить. Самое главное. Первое. Я не при каких обстоятельствах вас не брошу. Понятно? То есть ни при каких, что бы ни случилось, какие бы сложности, трудности ни были. Мы всегда сделаем так, что партнерам будет хорошо. В любых ситуациях. Второй момент. Мы строим один большой корабль, чтобы на нем проходить через любые штормы. Штормы. Ну, короче, через океан вот и это должен понимать каждый партнер понимаете, то есть не может быть такого, что вот люди занимаются черт пойми чем нам нужно вместе двигаться к своим целям, вместе вот тогда мы пройдем все что угодно вот это самое основное мы вместе, мы прорвемся через все что угодно, никогда об этом не забывайте любые трудности любые форс-мажоры кто вам скажет, что GMG когда-либо закроется, вот прям вот дулю ему можете вот так показать, сказать, хрен тебе. Никогда. У нас холдинг, который имеет огромное количество направлений. И несмотря ни на что, может быть проблема с каким-то направлением. Может быть. Никто от этого не застрахован. Но мы всегда сделаем так, чтобы было хорошо в общем. Понятно? Я надеюсь, вы это понимаете и вы это цените.